В сегодняшнем эпизоде Inscription карты становятся все причудливее. О! И у нас появляется новый говорящий друг. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Inscription невероятную клевую оригинальную карточную игру. И мы жмем продолжить, точнее, мы кладем карту продолжить. А теперь мы успокаиваемся немного и включаем наше стратегическое мышление, пока прогружается игра. А вот она уже почти прогрузилась, нам показывают это. Окей, карта разложена. А знаешь что, ты можешь встать со своего сидения. А, ну как бы мы здесь сохранились, я понял. Я не тиран, можешь вставать. Да, да это ты уже говорил, ты уже говорил. Мы все уже осмотрели в прошлый раз и ничего не нашли, поэтому давайте сразу приступим к игре. У нас здесь с вами рюкзак. А в рюкзаке... Если встретишь камень преткновения, используй булыжник. Э я так понимаю, что это для того, чтобы нам... Э если вдруг он будет атаковать чем-то, мы сможем блокироваться булыжником. Да. И еще один. Давайте в два булыжника возьмем. Скорее всего, там будут такие атаки, что я не переживу. Поэтому булыжники мне помогут. Окей. Начинается игра. Ты что, типа, умный? Он обычно никому не разжевывает про кости. Вот тебе подсказка. Я видел, как предыдущая жертва вписывала код в справочник. Предыдущая жертва вписывала код от сейфа? Горностай, ты нам поможешь справиться с этим карточником. Молодец, Горностай. Так, кто он, кого он там положил нам? Волчонок. Хелексан, давайте положим волка или жабу. Мне кажется лучше грохнуть сразу этого чувака. Давайте горностая, пендюрим. Вот тебе жертва. Не дай мне умереть. Ой, я постараюсь не дать. Ты главное сам-то сражайся, окей? Бам. Ой, ой. Вот так и сказал. Ой. А так давайте белочку возьмем. Uh, и в целом это все. В целом это все, мы больше ничего не можем. Твою бать! Но ну, у меня сейчас будет удар от альфы. Я воспользуюсь булыжником! Булыжник, иди сюда, кладу. Кстати, а можно. А, нельзя ходить, пока. Ну вот одна белка бесплатная. Я понимаю, что я, я просто думаю, можно ли пожертвовать булыжником ради волка? Но нет, нельзя. Давай, бей! Хорош! Так, это защита, это защита. Мы молодцы, мы хорошо справляемся. Давайте еще обе белки теперь сыграем. Раз. Белка, два. И ставим... Так, что жаба умеет отражать летную атаку, но у нас никто не летает. А это что значит? Лидер. Карта с этим символом дарит существам по сторонам одну единицу силы. у, -у хреновая вещь. Ну ладно, короче, я могу поставить волка вот сюда. Сразу заодно одной получил кости. Горностай, что ты как-то грустит? Грустит горностай. Не грусти, Горноста, и все будет хорошо. Бам-бам-бам. Видите, как мы хорошо бьем? Вот, и я победил. Ничего сложного в этой игре нету. Только Евгений может так легко играть. играть. Кстати. Угу. Изворотливая. Это фейц! Это же фейц! Когда я ухожу, она ныряет. Когда он уходит, она ныряет? Я не знаю, что это значит. Гадюка. Блин, я случайно ее... Нет, я хотел взять фыца. И вы смотрите, я случайно нажал на кнопочку. Вот это я, вот это я тупанул. Извиняюсь. Я почему думал, что если нажму, она как бы камера чуть-чуть отзумится, и я снова смогу выбрать. А в итоге я выбрал, да. Так, еще один булыжник. Ну, у нас, в принципе, нормально с этим. У нас два булыжника. А, нет, один булыжник. Хорошо, гоу дальше у у у окей, окей, у нас Ты хоть Открывал справочник? Там должен быть Записан код Там жертва искала символ жабы А, так справочник Надо было открыть, ладно Спасибо, что напомнил Символ жабы теперь называется карта Так, опоссум, опоссум, опоссум Кого там нам выставили? Койот И койот Окей Значит, мы можем опоссумом и костями только призвать, но у нас нету. Ладно, что я могу сказать? У меня только есть возможность горностая призвать. Иди. Ты всегда будешь первый, к сожалению. Что там у тебя, кстати, одна атака. Но три жизни. Я думаю, ты выживешь. Давай выставим тебя здесь. Ты уверен? Ну, мне же надо отражать как-то. Я не уверен, если что. А, а вот здесь я, пос, пожалуй, поставлю Ой, блин, у меня же белка была запасная Надо было волка поставить, надо было волка поставить Ну ладно, ничего а, Просто сражаемся Просто сражаемся, все будет хорошо Два койота! Довольно а, Давай, ладно, еще одну белку Теперь вот эту белку сыграем У нас две белки, белка, раз Белка, два Опоссума, нет, пока нельзя Опоссума Короче, давайте, бьем, бьем. Прости, Горностаюшка, тебе придется, кажется, плохо. Возможно, его убьют. Возможно, но волк компенсирует эту утрату. Погодите, а у меня три кости? Я могу еще по суму поставить. Файт. Хорошо, умница Горностай! Сразу победил! Даже не проиграл Горностая. Погодите, погодите, сверните карточку. Извините, дайте я как встану. Справочник. Так, мощный прыжок, два семь три. Два семь три. Извините, сэр, я просто немного надо, знаете, чтобы кровь не застаивалась. Два семь три. Два. А пока под шумок мы все это проворачиваем. Это чьи, чьи чьи лапы, чьи пальцы? Как так? клоп чего? О, здравствуй. Я боялась, что никогда не вылезу из этого склепа. Ты не видел... Ты не видел горностая? Малорослого волка. Это безумие должно прекратиться. Убери это. Извините. А ключ? Я ничего не, вра... Я ничего не брал. А здесь штука? Вот это... Погодите. Ну, ключ топодов вот от этой штуки, да. Он даже светится. А почему тут... Он же смотрит за мной, а почему он ничего не предпринимает? Или он хочет, чтобы мы играли? Короче, все эти карты это путники, предшественники. То в чем то числе и Гернаста, и, соответственно, мы найдем однажды и нашу карту. Карту Юджин. Но получается, чел, которым я играю сейчас, не Юджин вовсе. Вот это жесть. А кто же я тогда? Так, давайте поближе посмотрим. 05. Так, я самое сложное, когда ты видишь впервые головоломку, ты пытаешься понять, что к чему. Хорошо, я должен что-то. А, может туда-сюда перемещать туда-сюда. Это я должен как бы что удар нанести? Блин, я не, я не совсем понимаю, если честно, что происходит сейчас. Так, давайте разберемся, как я нанес два урона, три урона из пяти. Раз. Два. М -м вот так вот четыре. А вот так. 5. Здрасте Сцинк Я и забыл что положил его туда Так и быть Можешь добавить его в свою колоду Время от времени я буду тебе его вручать Сцинк Так, ну я кажется понял Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. где? Я кажется понял, я выставил всех на линию атаки Получается И победил Нужно 5 урона нанести Так Сейчас никакого урона нигде не наносится. Если я поставлю... Вот сюда и вниз я не могу. И вверх я не могу эту штуку. Но могу вот так вот. Что-то меняется, ничего не меняется. Вот так вот если сделаю. Ничего не меняется. Вот, теперь один урон я нанес. Так, вообще не понимаю. Я прям вообще смотрю на это и не понимаю, как это работает. Давайте посмотрим еще раз по вот этой головоломке заново. Здесь у нас 2-1-1-1, 2 и плюс, получается плюс 3. Короче, вот это совсем не считается, вот эти жизни, сердечки. Считается только урон, наносимый вот этими вот пустыми э, фишками, которые без значков. И я их всех... Я их всех... Видите, да, вот сразу я поставил сюда. А, я их всех выставил как бы на свое поле, получается. На свое поле. И атакую верхнего, да. <клышко> Извините, у меня горлышко немножко побаливает, поэтому я немножко буду кряхтеть, как старый карточник. Соответственно, здесь мы с вами... Что делаем? Мы выставляем вот этот... Сюда... Типа, это на моем поле играет против вот него. Не знаю, против пустых. Но здесь у нас вот этот. Вот. Я забыл, что означает этот знак. Это важно, мне кажется. Узна... Опа. А, ну да. Это, я думаю, это важно Знать, что означает знак Саламандры. Где-то мы его тут-то видели. Видели, видели. Ой. -то, хрена, а мы куда-то ушли. Куча всего. Мы сейчас спойлерим себе, получается, да? Читаем то, что не нужно читать. Где? О, стоп! Хвост на отсечение. Когда карта с этим символом получает урон, на той же ячейке появляется хвост, а карта с этим символом сдвигается право. Как это сложно, блин, эти комбинации. Вот это все помнить. Эээ, давайте еще чуть-чуть пороемся здесь. Если не получится, попробуем поиграть дальше. Может быть, нам что-то подскажут. Смотрите, я выставил два-один. Один. А вот если так? А, сюда нельзя. А если вот так? Ага. Один. Один. Два. Как это работает? Теперь понять бы. Один. Вообще не понимаю. Один, но убираю вот сюда. 2 Два. <свист> <свист> <свист> Три Вы сразу поняли? Вот вы сразу поняли, как это работает Три э, э, Ладно, стоп, вернуть обратно Три Тогда, может быть, здесь что-то надо? Ну-ка Три, два Один Тут что-то с саламандрой Очень вот важно, вот с этим хвостом что-то это играет какую-то важнейшую роль. Вот! Конечно, там же что-то сдвигается вправо урон. Я победил! Не совсем понял всю математику до конца, но главное, что это победил. Эти муравьи существа опасные. Так и быть, я добавлю их в твою колоду. Грядущие соискатели тоже их получат. А, типа, каждый раз, когда мы будем подыхать, мы будем, видимо, оставлять свою карту. Да? И, и начинать как бы заново, но продолжать. Кхм. Рабочий муравей Окей, все, мы это забрали Все, все секреты найдены Вот это мы молодцы Ну что, давай сыграем, бич. Окей Летучая мышь Назойливая летучая мышь Не так уж и опасно Жаба И гризли, мать твою Конечно же гризли возьмем вот, куда бы нам пойти? Жертвенник. Давайте принесем в жертву кого-нибудь. Итак, кого бы вы нам выбрать? Это твой выбор. Вот, Таракан, очень крутая карта. Как бы она возвращается в колоду после того, как умрет. Это значит, что, скорее всего, мы можем ее использовать как жертву вместо белки. Да. Потому что мы ее даже не потеряем. Хорошо. Я бы... Я бы... Вот тараканы, кстати, бы говоря... Ой. Что, что, что он нам сказала? Выберем. Я... Я пойду. Здравствуй. Он хочет быть тем, кто принесет в жертву таракана. <клёх> Блин, не знаю, не знаю, не знаю. А вот и... Мишка это будет, будет делать, да. Мишка, давай, принеси в жертву. Теперь Мишка будет возвращаться в колоду каждый раз, когда умрет. Хотя, Мишка умрет? вряд ли. Там, кстати, видели, сунд... э, рюкзачок лежал где-то там. И ты тут. А как же, э, наш друг меня освободил. Вообще-то, это я объяснил, где тебя найти. Так у тебя есть, так у тебя есть план? Тут где-то рядом. Еще один наш друг Ты что издев... Я бы не назвал его другом Но, видимо, другого выхода у нас нет Окей, это интересно Тук-тук-тук-тук-тук <кхм> Что у нас есть? Белка У нас есть муравьиная матка Боже мой, это страшно Смотрим Муравейник Когда на доске появляется карта с этим символом Вы получаете муравья Окей, мы типа на халяву уравья, да? Нам нужна жертва. А что у вас есть? Пихта великая. А он что поставил? Койота и воробей. Воробею атакуют летящим образом. И это нам даже никак не оборонить. Никак не оборонить. Вот это дерьмо. Так, слушайте, ну по-моему все, что я могу... Все, что я могу, это поставить сейчас белку. И горностая. Горностая. Но против кого ставить горностая? У него всего один одна атака. Воробья надо грохнуть, поскольку у меня даже нет ничего, что обороняет. Но воробей всего один урон. Это два нанесет. И лучше его убить. Плохой выбор. Почему плохой выбор? Ты уверен? Ну, по-моему, хороший выбор. Я не знаю. Что ты понимаешь, ты горностай всего лишь? почему не сдох? Черт! Я понял! Я понял! Я понял! Я понял, в чем прикол. Только сейчас допер. Когда карты здесь, мы не играем против этих карт. Мы лишь видим, что чувак планирует сделать. Кого он планирует выставить? Вот оно, что. Мы не делаем удар самой карте. Карты только вот здесь играют. Ясно, ясно. Извините, извините, я теперь я все понял, наконец-таки. Итак. Так стыдно перед пихтой великой. Очень стыдно. Что у нас есть? У нас есть белка. Нам нужна белка. Мы не можем ее сейчас даже ставить, если честно. Ни хрена не можем. Ладно. Нам урон нанесли. Все, бам. Сдохла. Хоп-хоп. Птица больно кучнула. Так, попробуем. Давайте сразу две белки. К сожалению, у нас нет выбора другого. Белка-белка. Ой! Им нужны только кости, ну ладно, сейчас у нас будут кости. Поставим сюда муравьиную матку. Рабочий муравей, чем больше, тем лучше. Вот креда муравьев. У него удар один, я не знаю, что это значит, но сначала давайте попробуем поставить клапа вонючку. Что ты сказала? Снова в игре? Окей, окей, окей, ну чё? А, больно горно что ж, что у нас там по жертвам? У нас есть... Ладно, давайте посмотрим, что в этой карте. Гризли! Я понял, чем закончится этот раунд. И чем же он закончится? Перестань. Хоть пугать меня. Можешь принять мое поражение. Почему? Или же завершить раунд самостоятельно. Он типа сразу хочет сдаться? Нет. Погодите, а что это такое? Ну а давай. А, это просто означало поражение, что он м, принял. Слушайте, это интересно. Я, я просто что хотел взять, на всякий случай, вдруг это какой-то предмет, который можно использовать, но нет. Так, а сюда мы не можем пойти. Ой. Соревно. Сюда мы не можем пойти. Можем только вот сюда. Капкан! Нет! У меня шкурки, что надо. Или да. Мы можем купить. У нас есть кролищи. Первую дарю. Хорошо. Но у нас нету ничего. На эту штуку у тебя зубов не хватит. Надо было повыкалывать себе зубы. Ну что ж, извините, все. Примного благодарен. Так, есть жертвенник, есть костер и есть рюкзак. Рюкзак давайте. Ток-ток-ток, черная коза. Три жертвы дает булыжник. Черную козу берем. Запасные кости на черный вечер. О, это хорошо. Это, наверное, очень хорошо. Зубы вытаскиватель у нас есть. Давайте возьмем новенький предмет, интересно. Так! Опа! Кажется, нас ждет босс Но у нас колода-то довольно-таки солидная, там много всего интересного. Каждая битва с боссами ⁇ это итоговая проверка твоей смекалки. С одной свечой ты либо победишь, либо погибнешь. Не бойся, дым можешь взять себе. Дым? О боже, о боже мой! Уже стоял непрерывный звон. Твой путь преградил причудливый мужчина. Это был старатель! Иха! Опять он, опять этот старатель Так, что планирует сделать старатель? Он, он, конечно же, вьючного мулы и койота Такое ощущение, как будто этот бой уже у нас был Мул вот сюда пойдет Это значит, что нам нужно вот сюда ставить Правильно я понимаю? Ладно Но кого мы ставим? Что означает дым? Костяной король. Когда карта с этим символом Погибает, вы получаете 4 кости Вместо одной Это интересно Хорошо Ой, даже горностая нет в колоде, блин А что у нас по костям? У нас вообще костей нету. И козы нету О, а, вот коза Так, я думаю, нам нужно Использовать сразу кости Я думаю, нам нужно сразу козу Заюзать нет, ну ты можешь пойти белка. А, точно, у нас белка сначала. Мы кладем белку сюда. Потом мы козу ставим вот сюда. Так. А, кого же нам поставить? Давайте, ладно, одного опосума. Вот, атака. И пусть будет еще рабочий муравей. Вот сюда поставим. А гадюку? У нас, по-моему, еще можно гадюку, да, в пиндюре? И у нас всего две... Почему? ну у нас же две! Вот, есть! Я что Я вообще не понимаю, как это работает. Правда, я что-то не понимаю, как коза работает. Я, по-моему, слил козу. А, я поставлю сюда дым. Ну что, попробуем поиграть? Так, раз, два урона нанес. Так. Ой. Блин, нам нужна новая карта. чё поделать? Если что, зубов накидаем себе. Сцинк. Я могу поставить сынка? Я не могу. Требуется одна жертва. Надо было, чтобы козу, видимо, убили. И я получил тогда... Я не знаю, что мне делать. Ладно. Ждем. Чертовски болезненные у нас битвы получаются. Ладно, возьми белку, возьмем. Попробуем. Да, кризли! Нет! Я не могу даже его поставить. А, давайте с цинка попробуем. Хоп! Как много костей. Против кого его ставим? Против кого? Против кого? Так, мул пойдет вот сюда. Пять урона нужно. А я... Че у меня... Че гадюка вообще может всего лишь один нанести? Куда поставить? Надо грохнуть волчонка или грохнуть кой койота сначала. Давайте грохнем. Остальное... Блин, столько костей. О, нет! А! Боль, боль, боль. Ой. Во-первых, извините, извините, извините. Давайте еще раз, сперва возьми карту. Блин. Так, ну... Даже если я возьму карту сейчас белки, я все равно не смогу поставить. Мне придется сынку убить. Давайте, надеемся, что что-то костяное. Короче, шкура. Окей, обороняемся. Это... Все, что я могу сделать. Следующий удар. Да, сюда кости. Давайте, кидаем зубы. Оп. Ничего страшного. Пощипит и пройдет. До свадьбы заживет. Удар. Удар. Хорошо. Эта шкурка нас спасла. Давай, что-нибудь костяное. ЖАБА! Хрень полная! Я не знаю, что делать, не знаю, что делать. Могу только убить сынка и поставить жабу. О, Евгений, кажется, просрал. О, Евгений, а там уже сколько? Три. ой ёй ёй ёй ёй Что это? Виляющий хвост. Это даже трусости не назвать. О, о, о, о, о, о. Смотрите, сколько костей у нас. И ни одной в жертвы. Нам нечего в жертву приносить. Надо было белок набирать. Ладушки, ладушки, ладушки. Ой, я не знаю. Ну это все, это, это слив. Чем мы будем. С радой жабой. Я не знаю. Как плохо! О нет, моя свечка задулась, все. Мне достанется больше золота. У тебя свои грязные руки ко мне. Ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас он сделает нам фоточку. Сделает из нас новую карту, но мы продолжим. Обязательно продолжим. Лежи смирно, не шевелись. Боюсь, ты еще не умер. Не шевелись Я не шевелюсь хм, Где же я оставил свой фотоаппарат? А, вот он Вот, сэр, возьмите, пожалуйста Ой, Я сам его сфоткаю. А Ты хоть понимаешь, на что способен этот фотоаппарат? Отдай Нам еще нужно сделать сувенир на память Узри твоя карта смерти Распишем ее. Прошу, выбери карту, от которой мы отнимем цену. Цена две крови будет. <свист> о, -о, -о, -о, о, и все, на все раз заберу ее силу и здоровье. Конечно же, охрененно. А теперь выбери карту, которой мы позаимствуем символы. Символы полета. Я Мощный прыжок. Я так и не спросил твоего имени. Не было бурундуков. Бурундук. Последний штрих. Я должен запечатлеть твое лицо. Ну давай, запечатли. Скажи, сыр! Сыр! Вообще обидно, конечно, что я просрал, но чувствуется, что вот не было там какого-то шанса у меня. Очередной соискатель! Я не рассказывал тебе историю твоего предшественника. Бешеный старатель вышел победителем. Ничто не способно разлучить его с золотом. Похоже, что к нам закрался клоп вонючка. Но раз карта в колоде, она в ней и останется. Что я должен? Что я должен сделать? Так у Чигаба, то мы начинаем заново. Нет, ты не можешь выбрать конкретного зверя. Вместо этого ты должен выбрать семейство. Семейство? Олень. Медведь и муравей. Или это волк. Вы, конечно же, олень, что, что вы спрашиваете. Олененок. Случайно выбранная карта и семейства Копытные. Ты хотел кого-то другого? Нет, нет, все все верно. Я хотел оленя. Мы, конечно же, всегда хотим оленя. Мы это помним, знаем. Итак, а что это нам даст? Из-за дуба вышла старушка. Она аккуратно разложила свои искусственные поделки и указала на них коротким жестом. Выбирай! Так. Хвост на отсечение. Бегун. В конце хода владельца. Карта с этим символом перемещается в сторону изображенной символе. И летун. О, летун? Ты принял подношение рещицы. Но без второй части татем бесполезен. Ты чувствовал, что скоро вновь с ней встретишься. Окей. Короче, эта смерть также была нужна, чтобы продвинуться по игре дальше. Новый символ, кажется. Кажется. Олень. У -у -у. Так странно. Почему я не могу вспом вспомнить его имя? Кажется, я частично потеряла память. Во время вспышки. Вспышки какой? О, о чем речь идет? Так, алененок вырастет со временем, да, детеныш? Карта с этим символом перевоплотится во взрослую особь после одного хода. Значит, что он планирует? Он планирует. Э -э Виларок. Что за Виларок? Да, тут Летун еще, и он еще и в конце хода, и он еще и что-то раздвоенный удар. Карта с этим символом атакует ячейки по диагонали слева и справа. Хуй, щит. И он еще, вот потом вот сюда переместится. Ну, ладно. Так. Э, э, э, э, э, э. Волк. Можно волка поставить. Ну, мы поставим олененка. Я хочу, чтобы он у нас вырос. Так, там всего один. Вот поставим. Хорошо. Классный будет олень. Суперский олененок. Еще клоп вонючка, которую мы пока... А что, у нас только одна кость всего? Ладно, пока ничего не делаем. Хорошо, удар. Молодец, олененок. И он отошел в сторону. Видите, какой... Ой. Хреново. Он стал большим и сильным. You gonna die. Так, короче, мы берем... Что мы берем? Мы берем белку. И мы берем белку. Мы ставим белку. И мы ставим, вы не поверите, белку. Потом берем волка. Бам, бам, бам. Все, волк и олень. Два лучших друга. Короче... А, этот олень сраный будет атаковать. Или велорок будет атаковать сюда, и сюда. Но точно не сюда. Волк потерпит. Что? Готовы? О, мы можем жука вонючку поставить сюда. Что сказала? Удачный выбор. Да, спасибо, спасибо. Бам! Немножко, да, пощипит. Немножечко, но ничего страшного. Посмотрим, что у нас в колоде жаба. Терпим. Стоим, терпим. Принимаем. Хоп! Подохла. Победа. Прям очень большой контраст. Супер легкие вот эти промежуточные бои. И босс просто пипец какой. Атакует, атакует. Так, что у нас здесь есть? А, мы снова выбираем. Всегда олень. Всегда. Перед тобой снова предстала дряхлая рещица по дереву. Выбирай! У! Олень, я уже сказал. Бам! Старуха оскалила зубы от радости. Твой первый тотем собран. Все существа, типа копытные, получат символ летун. О! Я понял. Блин, какая классная игра. Как это все интересно. Это такой детский восторг у меня. Окей, олененок, который летун. Все оленято-литуны у меня. Что нам планирует делать? Койот, койот. Так, хорошо. Мы ставим белка. Мы ставим олененок. И пиндюрим его вот сюда. Ничего он нам не сделает. А олень будет бить. Бить, бить, бить. Так, все, можно бить. Бам! Удар под дых. И куда-то в сторону пошел. Еще не койот. Ух! Ни хрена, мне болен было больно испытывать эту боль. А, значит, олень, олень, олень. Попробуем вот сюда. А чё за олень просит? Одну кровь всего. Так, а сколько у него здоровья? Одно, одно здоровье всего лишь. И, кстати, у меня еще есть одна штучка, если что. Это хорошо. Так надо подумать, что сделать выгоднее будет. Выгоднее будет. Так тут я сразу жабы лишусь, олень бьет два. Блин, я не знаю. Может поставить? А, нужно белка сначала. Типа белка ставится и олень. Типа я получу сразу два урона. Давайте с жабы поставим, не знаю. Вот сюда. Я не знаю. Ничего не знаю. Четыре, четыре. И я просрал, да? Как это внезапно? Надо было... Я надеялся на большее. Я тоже, признаться. Так, хорошо, смотрим. Царский лось. Дикие звери не посмеют стать у него на пути. О, лоси так крутые. Волчонок. Крот! Что ты за очку? Вездесущий крот зарывается и выползает, чтобы преградить атаки на земле. Очень крутая штука. Давайте возьмем его. Так, жертвенник или костер? Давайте к костру пойдем. О! Ты набрел на небольшую группу выживших. Они столпились вокруг костра, изнемогая от голода. Их взгляды были прикованы к твоим существам. «Подойди, пусть один из твоих зверей согреется у костра», — сказал один выживший. «Согрей зверя у костра, его сила увеличится», — сказал другой. Ты заметил, как один из выживших вытер текущие слюнки. Типа я должен доверить. Хм. Ох! Горностай ты точно хочешь. И правда? Бедный зверек грелся у огня, пока его параметр увеличивался. Один из выживших потянулся к нему рукой. У другого скрежетали зубы. Ты молча забрал своего зверя и ушел подальше от костра. Блин, прикольно! Я реально переживал за Горностая. Но подверг его опасности. Так, о, вот я вот рисковый, чувак. Так, опять олень. Олень-летун против оля. летуна фу Фу-фу-фу-фу. Так, сразу мы видим, что происходит. Этот велорок пойдет в эту сторону. И он летун. И у него также есть крот. Он будет блокировать. Хорошо, давайте ход пустим. Олененка. Покажет все, что мы можем сделать. Я понял, надо было вот в эту сторону ставить. Да. Потому что же бьет в туда и в туда. Это Евгений тупку устроил. Хорошо, давайте возьмем белку. Или возьмем карту. Слушай, где-то тут есть третья говорящая карта. Лично я терпеть его не могу. Он тот еще зануда. Но только у него есть план, который поможет сделать все. Как было раньше. Я тебя понял. А, но мы сейчас не можем выйти, горностая, потому что у нас тут файт. Понимаешь, файт прямо здесь и сейчас. Ладно, давайте сразимся. Ага. Неплохо, неплохо. Че возьмем? Белку? Возьмем белку. Что у нас тут есть? Альфа. Блин, стрёмная херня. Так, а что? Альфа. Лидер. Карта с этим символом дарит существам по одной. Ага, единицу силы дает. Хрень полная. Так. Белка. Ставим вот сюда. И тогда у нас. Горностай. Сильный горностай. Кладись. Ага. Бей. Ай, ай, ай. Ничего, ничего, ничего, все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Кладем крота, я думаю, сейчас. Самое время кроту вступить в бой. Пробуем. Так, еще немножко. О, эх ты. Все будет нормально, все будет нормально. Так, у нас еще есть жаба, которая может... Никуда она не денется, к сожалению. Ладно, берем белку. Нам-то один удар остался еще. Бам-бам-бам. Все, подохло. С оленями как-то мне удается справляться хорошо. Идем на капкан. А, блин, стоп. Надо было... Все, я понял. Итак. Шкурки-то у меня чистые. Все, два зуба. Возьми одну на халяву. Какие okay, короче, шкурка. И два... Да, давайте возьмем два. Спасибо. Спасибо за покупку. Погодите, погодите, погодите. Здесь должна быть еще одна говорящая карта. Нам это сказали, и мы это услышали. Ой. Он на темной стеной немножко испугался. Раз стена, два стена, три стена. Но где? Где может быть эта карта? Где-то здесь. Череп. Uh, нифига себе секретики. Надо было лучше осматривать. Хорошо, хорошо. Будем иметь это в виду. Здесь, смотрите, новые загадки. Хорошо, нужно 5, 5 урона нанести. Мы выставляем. Не можем. Не можем. Хорошо. Пытаемся разобраться... На ходу. Один удар есть. Три удара есть. Четыре удара есть. И сразу... Четыре удара есть! Два удара. Может быть, вот так? Четыре. Пять. Ай, молодец! Вот он! Волк в клетке. Интересно. Волк в клетке. Это он и есть, да? Та самая говорящая карта. Зануда. Волк, зануда, это что-то странное. Итак, в данный момент мы делаем один удар. Ну, а теперь мы делаем два. Продолжаем делать два. Стоп. Так... Ой, извините. Два. Если так. Три. Так, это мы никуда не можем деть. И эту никуда не можем деть. Один. Три. Два. Так, давайте подумаем. Значит, у нас символ бьет сюда и сюда. Вот. Сразу подумал, сразу получилось. Я-то думал, что все головы тотемов у меня. Благодарю. Рещица по дереву предложит эту голову тебе. Голова белки. Прикольно. Хорошо. Мы можем затушить эту свечку. Оп. Вот эта дверь меня очень интригует. Что это? Ну окей. Продолжим. В какую сторону нам бы пойти? Давайте пойдем вот сюда. На встречу тебе шла пожилая женщина, у которой трещали все кости. Слегка дрожащими руками она разложила перед тобой свои фигурки. О, так. Значит, хвост на отсечение. Ну... в то же время мне очень нравится. Ладно, давайте возьмем это тело сначала. Отлично. И сразу поставим. Бам! Все белки и грузуны получат хвост на отсечение. Отлично! А, ну да, я вот это хочу. Старуха собрала свои подделки и растворилась в тьме. А это у нас уже есть. Фу. ладно, снова старатель. Вокруг тебя сгустился ледяной туман. Ты был не один. Из тумана появился мужчина. И это... Старатель. Решил захапать мое золото, чтоб ты провалился. Ух, так Мы сейчас снова ему просрем, кажется Старатель очень страшный, и очень старается Чтобы меня убить Так, белка получает хвост на отсечение Когда она получает урон На той же ячейке появляется хвост, а карта с ага. да Ладно, давайте поставим Так, что у нас там впереди? Тот самый вьючный мул Ох. Мы можем поставить кроличью шкуру для защиты от койота. Вот здесь поставим. А также мы биндюрим вот сюда жабу. Прямо вот сюда. Но пока так. Ух. А -а -а. Так. Во-первых, сразу возьми карту Извините. Блин, а у меня даже кар... карты другой нет. Вот, волк, отлично. А... Теперь мы можем поставить Кровичу. Что там у нас будет? Волчонок. Ладно. И даже не знаю, что делать. Старатель. Опять Да, опять Мой... Мой чертов горностай Мы просираем, между прочим Он бьет по мулу О нет, о нет, сразу три Бам Я просто сразу проиграл Ты издеваешься Да мне нечем бить Мне достанется больше золота Да мне даже бить нечем его Мне не нравится этот исход Пожалуйста, продержись еще немножко Хочу сувенир на память о тебе Твоя карта смерти Начнем Да, давай уже покончим с этим Выбери карту, мы отменим Ба -ба. Давайте вот это Две крови, да У него будет Сила оленя И, конечно же, будет э, Вот это все Бегу на детеныш Зовут его Пися. Приготовься. Тебя ждет смерть. Ты готов? Да, давай уже, грохни меня, все. А, нет, смерть от ужасного сухача. Так, давайте попробуем снова. Станешь очередной жертвой кирки старателя? Или же сможешь его одолеть? Блин, было бы хорошо. Ты правда собираешься взять себе этого волка в клетке? Да. Как хочешь. Что с горностаем? Что с клопом? Вонючка, они все меняются. Я вот заметил это тот раз, но думал, что ладно, я кажется, неправильно запомнил. Но они все поменялись. Окей, давайте-ка... Вот сюда. искусный зимородок, зимородок, проворный охотник, окей, лось, смертоносный гриф, небесный тиран, у, -у круто, восемь костей он хочет, а за лося, ну ка, что за символ, здоровяк. В конце хода владельцы карта с этим символом перемещается в сторону, изображенную на символе, а также толкает все те карты, что стоят на пути. Ладно, возьму лося. Сюда пойдемте. Группа из голодавшихся выживших стояла вокруг затухающего костра. У нашего костра есть место для одного зверя, сказал один выживший. Благодаря костру увеличится его здоровье, сказал другой. Один из выживших не проронил ни слова, но без конца облизывал губы. Делать ты должен. Ни за что. Здоровье, окей, okay, хорошо, жаба Мне кажется, это будет какой-то лютый лось У И так 7 здоровья, нет, не надо Давай Вот тебя, что ли Один из параметров зверя здоровье увеличился от огня Увидев, как один из выживших достает нож из кармана, ты решил уйти Ух, мы должны дойти до этого чертового ну, старателя и постараться его грохнуть. Удачно взял. Так, у меня есть белка. Белка. И волк в клетке. Че дает вообще? Шесть здоровья, больше ничего. Давайте попробуем этого волка поставить. Так, что там у нас? Птыц, который будет... А, воробей, два воробья. Слабенький. Вол, в клетке! Давай, если это ты, надеюсь, это ты зануда. Задолбай всех. Задолбай. О, он ничего не сделал. Ладно. Черт. Как плохо все! Как все плохо. Давайте поставим сюда, ладно, черт с тобой. Ты уверен? Ну, нет. Господи, Горностай, я, это же я. Я ни в чем не уверен. Я просто делаю. Я, кажется, сейчас подохну. Окей. Берем карту. Давайте вырвем себе немножко зубов. Ух, как приятно. Один! Это все? У меня всего один зуб? Странно все это. Так. Даже не знаю, что делать. Все очень плохо. Я сейчас, про... я сейчас просру. Так, окей. А -а -а Хорошо. О нет. Ты победил, я сдаюсь. Что? Как почему это? Почему это. Ну ладно. Он, видимо, посчитал все варианты. Я верю. Я верю его оценке эксперта. О! Окей. Олень. Таракан. Ну, естественно, я беру вот эту карту. Все начинает трещить по швам, как всегда. Так, давайте возьмем что-нибудь. Возьмем предметы. Нам очень понадобится. Мы только на предметах и выезжаем. Свинка с костями. Кости вообще практически нам не нужны. Нам нужна белка. Потом... Черная коза, бутылка черной козы, пользователи вы получаете черную козу, черная коза, сила здоровья, достойная жертва, типа, если ее ударят, если мне кажется ее противник ударит, тогда я получу три крови, хорошо, так, и что у нас еще есть, еще белка, отличная находка, а это что, птица, птица ходящая влево или вправо, Дикобраз. Снова я. Волк в клетке. Он его спрятал. Не просто так. На вид ничего особенного. Но, возможно, он пригодится. Волк. Все-таки пригодится. Это то, что нам нужно, да? Окей. Okay. Дикобраз. Okay. А что дает? Колючие иголки. Когда карта с этим символом получает урон, обидчику возвращается одна единица урона. Ага. Это хороший... Хороший... Так, мне нравится, мне очень нравится. Давайте поставим вот сюда. Дикобраз. Значит, вот в эту сторону. Значит, ставим его вот сюда, по идее. Окей. Так, экономим пока белок и прочую фигню. Оп, получил урон. Так, все меняется. Все очень меняется стремительно. Так, что мы можем сделать, что мы можем получить? Давайте возьмем белку. Так, горностай поставим. Нет, давайте поставим клопа вонючку. Вот так. Почему? А, нужны кости. Черт. Ну тогда... Так, эта птица ударит вот сюда. А это никуда. Попробуем. Ага. Тогда я могу и клопа уже поставить. Так, это булыжник. Ладно, пусть просто бьет. Этот... Что? Приступаем? Да. Ага. Давай-давай. Ух, ну мне нужна карта. Лось! Окей, okay, окей, okay. но я не могу им играть, к сожалению Терпим Очень опасные дела у нас начинаются Давай берем белку Я признаю поражение Опять? Хорошо, ура! Либо я очень хорошо играю, либо я очень плохо играю Зуб даю таких товаров Ты нигде не сыщешь Окей, а что у нас? За мой счет А у нас зубов даже нет Извините Извините Благодарствую Какая большая карта Мы даже до старателей не дошли еще Твой рюкзак был полон но к тебе подбежал маленький грызун. Нет, уйди, грызун! А, вьючная крыса. Бережливая вьючная крыса, никогда не сомневайся в практичности набитого вьюка. Хорошо. Войт. Сорока. Господи. Что дает? Барахольщик, когда на доске появляется Карта с этим символом Вы можете взять из своей колоды любую карту О, это хорошая карта Волк в клетке Сразу берем белку Типа, он может пригодиться Не зря же он здесь, правильно? Что там против нас? Койот какой-то Ага Блин, у нас еще есть хорошая белка может, лося поставить лучше? Я поставлю лося. Лось, который бьет. Прекрасно. А сюда козу. О, нет. Не будем козу. А, точно. Он же лось уйдет вправо. Блин. Упс. Ладно. Чувствую, я что-то не то делаю опять. Но ничего страшного. Все будет хорошо. Ставим черную козу. Получаем три, три жертвы, когда придет время. Давай. Хорош. Получил ли я три жертвы, трудно сказать. Нет, но ты можешь пойти белкой. Я не понимаю. В чем прикол этой сраной козы был? Я что-то не совсем вообще не могу понять. Ладно, хрен без него. Типа, я за белку получил только кости. Теперь. Как здорово! Хорошо, не ходим белки больше. Давай, лось! Делай! Вот, хорошо. Окей. Белка раз. Белка, два. Поставим волка в клетке. Давай. Так, убил. Отлично. Кстати, вот, по сути, для чего волк в клетке и нужен. Просто, чтобы оборонять. Пока не ставим. Идем. Хорош, перевесил сразу. Так. А. Берем еще одну белку. Да, на сей раз, победа за тобой. Он уже понимает, в принципе, да, я реально выиграл здесь. Все, забираем. Ага, вот это интересно, что это такое кирка. Старатель. Ты набрел на хромого мужчину, стоящего возле булыжников. Ты меня врасплох застал. Мы с тобой должны были встретиться попозже. Кстати, хочешь играть в азартную игру? Если выберешь булыжник с золотом внутри, можешь его забрать Покажи мне, куда ударить О, у меня вот в этом плане удача отлично работает, поэтому сюда Иха, золото! Нифига Мне ужасно хочется взять эту красоту себе Но в моих краях обещание есть обещание Нифига, я угадал Хорошо, продолжаем путь. Перед тобой возникла костлявая резчица по дереву. Несмотря на свой возраст, двигалась она резво. Окей, мы возьмем... Крылатость. Белок. Отлично. Ты наклонился, чтобы положить ее фигурку в свой рюкзак. Поднявшись, ты обнаружил, что старушка исчезла. Ребят, начинается! Боже мой! Так, вот теперь будем прям действовать максимально спокойно. Это чертов старатель. Когда же я его уже убью, дым! Он опять мне дал дым. Ты прошел мимо огромной пустой миски, которую окружала куча ошметков и потрохов. Похоже, что миска была для собаки. Но какая собака смогла бы столько съесть? Куда же моя собачка запропастилась? Белка, белка, летяга, легкий босс, у какошмула, этот волк в клетке, как же ее сломать? Фу, так. Я не знаю, давайте поставим дым вот сюда. Потом Волк в клетке. С ним придется горностая, короче, поставить пока что. Бьем. Ага. Я, на самом деле, понял, как Волка в клетке освободить. Нужно, чтобы его избили до конца. Эту клетку, да, нужно полностью разбить. И тогда он окажется на свободе. Ну что, действуем? Так Подожди, возьми карту Извините Волк в клетке, нужно две Белки, да Но вонючка у нас уже есть, поэтому можем атаковать Изумительно, спасибо Так, волчонок, он скоро вырастет Белка Кстати говоря, мы не можем О, боже мой, мы не можем ей воспользоваться Нам некуда ставить Говно, ну ладно И чем там нас будет бить? О боже Хорошо, давайте пока Он сейчас выйдет сразу Два нам урона нанесет Ладно, давайте белку вот сюда поставим для защиты Да Окей, берем еще раз Так, ну что? Продолжаем защищаться белками, <laughs> видимо. Бьем. О, нет. Волк 3 хп. Что ж, пришло время волка в клетке. Волк в клетке, волк в клетке. Давай. Горностай, мать твою, сделай хороший удар. Что он сказал? Что-то моего убили. Вечная крыса. Так, если у вас э, меньше трех вспомогательных приметов, карта с этим символом по подарит вам случайный примет, когда окажется на доске. Но нужно две жертвы для нее. Ой, боже мой. Опять? Меня опять грохнут сейчас. Но! Пожалуйста! Эх а -а -а -а. ты, окаянный! Что? Волк? Вот, да! Что это было? Ну, я сейчас умру! Бог Кракен? Что это значит? Звонарь. Ты должен взять карту, только потом ходить. Я не знаю, что это значит. Блин. Так, вечная крыса, белка, олененок, койот. Что мы можем поставить? Типа, если мы сейчас возьмем Еще одну белку То мы сможем поставить Вот этого, я не знаю, что это Давайте попробуем, боже мой Я вообще не знаю Так Кракен Ставим тебя здесь Четыре, Ни хрена себе И койота ставим О. Хорош! Берись! Давай еще. Фу, фу, фу. Атака! Ду -ду -ду -ду. Я победил! В этих картишках золото. А... Нет. Сволочь. Золото! Я добыл да, золото! Да, он делал это в прошлый раз. Окей. Попробуем как-то выжить. Типа, вторая игра у нас. У нас вторая игра. Мы дошли до нее. Но я могу погибнуть. Свободных чечек не осталось. Ты не можешь положить карту. Я могу просто терпеть, сидеть. За ними! Ой, блин! Ой, блин! Ладно, надо посмотреть, что у нас есть здесь золотая шкурка. Давайте вьючную крысу... По... Мы не можем вьючную крысу положить, блин. Может только этого странного олененка поставить сюда, но его сейчас имеют. Ну, что поделать. Кладись. Вот, сдох. Молодец, класс. Типа у меня всего одна белка. Так, хорошо, возьми карту. Хорошо, давай возьму карту. Лось! Ладно, хорошо, золотая шкурка защищает. Терпим. Окей. Блин, я не могу! Ничего сделать, потому что Я только могу сюда поставить эту белку И все, защититься какое-то время О, Ладно Ставим вьючную крысу Убить собаку Столько костей у меня, охренеть Черт у меня даже белок не осталось. Волк. А как ты хочешь без... Стоп, это что такое? Свинка-копилка. А, получается, 4 кости. Спасибо, блин. У меня их уже огромная просто куча этих костей. Но я не могу. Ладно. Терпим. Оп. Ой, говно. Ой, говно. Жаба. Типа могу только убить вьючной крысу и все. Три, он мне три урона нанесет. Типа, Но это лучше на самом деле, чем что-либо еще. Я проиграл? Ой, елки зеленые. Последняя карта. Эх, заход берется только одна карта. Все, я даже не успел прочитать? Крольчья шкурка, давайте вот сюда положим. Короче, не знаю. Я не знаю. Этот раунд тебе не под силу. Я знаю. Твой запас существ иссяк. Начинается голод. Что? Что это? Отвращение. Карта с этим символом не подвергается намеченной атаке другого существа. Это что значит, блин? Это значит, что мне меня кранты. Вот что значит. Но при этом она атакует. О -о -о -о. Я не знаю, что мне сделать. Ребят, я не знаю, я такого говна еще не испытывал никогда в жизни. Лося мы не можем поставить, мы можем поставить только жабу вот сюда, обороняться. Потому что это всего лишь один урон унесет, это аж три. Грандец, все, давайте приносим жертву и ставим, наверное. Все, Евгений тихонечко посасывает. Золотой самородок не может быть жертвой. Да я, я жертва здесь, вот кто. Однако мне кажется, что... Да, я сдох, я сдох, я понимаю. Мне кажется, что это специально. Мне достанется больше золота. Возможно, так должно было произойти. Я посмотрю, как другие играют. Может быть, у них будет отлично все. И только я туплю. Твоя карта смерти прекрасна. Но парочка штрихов остается добавить. Прошу, выбери карту, которую мы отнимем цену. Бесплатная. И еще одну на себя разоберу силу и здоровье. вот. Бесплатная, но такая хорошая. А теперь выбери карту, которую мы позаимствуем символы. Ааа... Вот это Я так и спросил твое имя а, Так, имя Бауав У хорошей карты должен быть портрет Прощай Грёбаный старатель Такой он сильный Нет, так должно было быть это все специально. Что это? Крыса. Ой, белка, которая держит кинжал. Белка, которая... Ого. Ты упрямо идешь вперед, как старатель к золоту. Твоя стартовая колода. Окей. А, все, просто назад. Хорошо. Извините, извините, я отойду на секундочку. Я хочу увидеть... Так, где это... Нет, Волк, без... больше не в клетке! Я забрал его! Прекрасно! А, вот! Ох, Отдай мне! Наконец-то ты вырвала особый кинжал из беличьих лапок. Возможно, ты об этом скоро пожалеешь. Или... Нет. Или пожалеешь ты. Ты готов? В принципе, на самом деле, я думаю, на этом мы можем с вами закончить. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылка на них будет в описании. А с вами был Юджин. И всем пять!